Всем привет! Сегодня я хочу вам показать рулетик очень простой, очень легкий. Это будет рулетик из творога. Его приготовить можно с разными начинками. У меня этот рулетик будет небольшой, их можно и заморозить в проб, приготовить попозже. Я так как сделала его маленьким, потому что я его делаю для ребенка, чтобы ему удобно было в ручку взять, можно его сделать чуть-чуть покрупнее. Я буду использовать творог. Творог у меня такой не водянистый, суховатый. Возможно, вам понадобится чуть-чуть больше муки, допустим, если у вас творог более жидкий. Рецепт вы видели у себя на экране и также оставлю его в описании. Добавляю сюда желток, манку, муку и сахар. И сразу же туда чуть-чуть ванильки. И теперь это нужно хорошенечко размять вилкой. Если вы будете готовить на 350 грамм творога, используйте целое яйцо, а не только желток. Теперь нам понадобится обычный полиэтиленовый пакет, на который мы выкладываем нашу творожную массу. Особо не дожидаемся ничего. Придавливаю немножечко его сейчас распределю руками, накрыв сверху еще одним пакетом. И теперь внахлест перекрываю с четырех сторон. Кто видел, как раскатывают масло для слоеного теста, суть такая же: перекрывайте внахлест и переворачивайте. И теперь раскатываем. нахлёст мы перекрывали для того, чтобы сделать ровный квадрат. И масса была у нас прямоугольная. Получился вот такой прямоугольник. Раскрываем наш конверт. И снимаем верхний пласт. Теперь я возьму маг. В этот раз у меня маг Можно использовать любую другую начинку, которая вам нравится, которая не течет. Это может быть даже и какое-то повидло абсолютно без проблем, могут быть какие-то орешки, это может быть кокосовая стружка. У меня здесь мак, мак у меня перетертый, в него добавила еще немного сахара. Весь мак я не уложила, оставила немного, для того, чтобы его не было слишком много, иначе рулет будет раскручиваться. Нам нужен именно тоненький слой. Распределяем мак по всему периметру и начинаем заворачивать пакет нам здесь очень поможет намного удобнее даже чем силиконовым ковриком работать главное вначале свернуть плотненько поэтому первое оборот а потом просто взяли и скрутили рулетик вот такой вот ровненький рулетик получается теперь этот рулетик нужно будет опять завернуть в этот же пакет и немножечко прокатать, для того, чтобы хорошо приклеился внутри мак и не расходился. Желательно теперь оставить в холодильнике полежать хотя бы на часик. Я иногда оставляю и на ночь, а иногда делю этот рулетик на две части и запекаю его двумя разными частями. Одну часть предварительно заморозив и разморозив, там через неделю сделав ее. Запекается в духовке при температуре 180 градусов от 20 минут до получаса. Смотрите просто, чтобы он стал красивенький золотистый внутри. Дожидайте, чтобы он немножечко остыл и разрезайте. Получается у вас красивый вкусный творожный рулетик. Абсолютно простое приготовление и очень вкусный. Обязательно попробуйте, это очень вкусно и очень просто. А с вами как всегда был Кекс, до новых встреч, пока-пока!